робот помощник стоп и профит здравствуйте всем представляем вашему вниманию обновленный робот помощник стоп и профит который написан на языке Lua для терминала Quick. кратко какие функции должен и выполняет робот помощник авто стоп и профит робот для автоматического выставления стопов и профитов при помощи данного робота вы сможете избежать технических ошибок при торговле Особенно если вы торгуете не на одном, а на нескольких инструментах. Однозначно увеличится скорость выставления стопов и профитов, что достаточно важно на волатильном рынке. Вы будете застрахованы от сбоев интернета и сбоев брокера. Даже если у вас припадет связь или выключится компьютер, установленный стоп и профит, эта заявка останется на сервере брокера и сработает в случае каких-то движений рынка. Робот позволит вам автоматически закрываться перед закрытием рынка, установив необходимые настройки. При помощи дисциплинарного стопа, который пришел в данный робот от более старшего своего собрата Супер Смарта Стоп и Профита, дисциплинарный стоп сможет контролировать ваши риски, а также контролировать ваши эмоции при торговле. Своевременное выставление стопа и профита Гарантирует трейдеру, что он своевременно будет защищен от неограниченных и неконтролируемых убытков. Чем данный робот отличается от своей предыдущей версии? Он написан на новом, совершенном языке Lua, который заменил старый устаревший язык Купайл. В роботе используют новый алгоритм, который позволяет добиться еще более стабильной и надежной работы, даже при некоторых отклонениях и сбоях в работе брокеров. В данном роботе появились новые функции, которые расширяют возможность данного робота. Кроме того, вы получаете купон на скидку 1000 рублей и курс по грамотному вставлению стопов и профитов, который бесплатно входит в комплект к роботу. Сравнительные характеристики старого робота Trailing Stop и обновленного робота на языке Lua приведены в таблице. Также робот работает на всех трех площадках – срочный, фондовой, валютный. Но робот использует новый, мощный, быстрый язык Луа. Появилась функция автопокрытия перед клирингом. Есть возможность выставления умного дисциплинарного стопа. И в комплект входит видеокурс по грамотному выставлению стопов, а также купон на скидку 1000 рублей. Давайте кратко посмотрим, как робот работает в терминале КВИК. Вы видите в терминале КВИК запущенного и установленного робота-помощника трейлинг стоп на языке Lua. Робот уже настроен на инструмент рубль-доллар. И справа при помощи быстрого стакана давайте откроем один контракт. Мы купили. И моментально робот выставляет со скоростью менее 1 секунды выставляет связанную заявку стоп лимит и Take Profit. Вы уже застрахованы, если рынок вдруг пойдет резко против вас. Вы можете входить в рынок как лимитированными заявками, так и по рынку. При изменении позиции робот тут же скорректирует ваш размер позиции. Видите, стоп заявки, таблица стоп заявок, количество изменилось с единицы на 2, потому что у нас открыто 2 контракта. То же самое, если мы поднесем к линии значения, посмотрим, take profit установлен на 3 контракта, потому что уже 3 контракта открыто. Настройки позволяют выставлять стоп, профит, трейлинг стоп. Все это задавать для каждого инструмента в отдельности. Возможность выставления реверсного стопа, когда робот начнет торговать фактически как торговая система, постоянно переворачиваясь в случае профита и в случае убытка. И возможность выставления дисциплинарного стопа. Это стоп, который вы можете подтягивать только в одном направлении в сторону профита. Если вы подтянули стоп ближе, то возвращение его обратно робот воспринят как неправильное действие. И снова вернет его в то значение, на которое он был установлен последний раз. Это как раз и отражает правило трейдинга: что убытки нужно резать нещадно. То есть стоп должен подтягиваться только в направлении движения профита. Идет цена в вашу сторону вы можете стоп постепенно передвигать и сокращать свои риски и свои убытки. В обратную сторону этого делать нельзя. Также появилась функция автопокрытия перед клирингами или перед закрытием рынка. И также есть возможность задать отступ take профита, но это стандартные функции терминала Quick. Отступ take профита позволяет задать профиту значение, при котором он будет срабатывать не сразу, а отслеживать Продолжение движения в ту же сторону или откат. Также робот проконтролирует лимитированные заявки, которые у вас могли стоять в стакане. В случае, если вы позицию закрываете или она срабатывает по стопу и профиту, то, как видите, сейчас вот огромное количество наставлено лимитированных заявок. Их может быть много во время торговли. Как только позиция ваша закрывается, робот автоматически удаляет не только стоп, и Take Profit, но и удаляет все лимитированные заявки, тем самым за вас контролируя, чтобы у вас ничего лишнего в терминале QUICK не оставалось. К роботу предлагается подробная видеоинструкция, ознакомившись с которой вы можете без труда самостоятельно установить робота или воспользоваться помощью службы технической поддержки. Также в комплект данному робота включен курс грамотное выставление стопов и профитов и купон на скидку 1000 рублей которую вы всегда сможете воспользоваться в дальнейшем. Использование робота при ручной торговле это ваш ответ лосям, вы говорите им нет и именно использование автоматического выставления стопов и профитов позволяет вам снизить эмоциональное напряжение и позволяет вам добиться более грамотной профессиональной торговли и уменьшить ваши убытки на рынке. Заказывайте нового робота, написанного на языке Ло, или обновите свою старую версию. Ссылки будут после окончания видео. Если у вас есть возможность, то можете просмотреть видео более продвинутой версии Super Smart Stop и Profit, где есть возможность выставления не просто одной заявки Stop Profit, а есть возможность выставления многоуровневых стопов, многоуровневых профитов, переноса стопов в убыток и также возможности работы с виртуальными стопами и возможности защиты от проскальзывания. Спасибо всем за внимание. До свидания.